Конкурса мини-грантов проекта Мамы дочки Сила поколений Ладор Вадор. Я очень рада приветствовать вас сегодня. С нами сегодня представители и руководители проекта Кешер. Я сейчас их представлю и дам возможность желающим высказать вам несколько слов приветствия. Хочу представить Светлану Якименко это руководитель проекта Кешер. Светлана, пожалуйста. Звук. Меня слышно, да? Да, слышно. Сейчас. Слышно. Да. Добрый вечер. Во-первых, здорово, что так поздно вечером мы все собрались. Те, кто пришли. Во-вторых, я хочу поздравить победителей конкурса и очень сложного конкурса, потому что есть конкурсы для взрослого поколения, есть конкурсы для для детей, для подростков, для молодежи, А вот такого идей, проектов, которые бы объединяли несколько поколений, это уникальная вещь. Дорогие участницы, чтобы вы знали, что именно ваша связь, ваша совместная деятельность, это то, что обеспечивает будущее еврейской общины. Потому что когда подрастут девочки, Еврейская община обязательно будет частью вашей жизни. И когда мамы и девочки вместе, два поколения, поколение к поколению, будут вместе работать в общине, это будет классно. Я, давайте, после того, да, когда э, мы поприветствуем, мне очень интересно услышать, кто сегодня на конференции, узнать о вас. Я хочу сказать, что буквально несколько дней завершилась в Москве большая конференция женщин в еврейской общине, в истории и женском лидерстве. И вы знаете, какую самую большую проблему они озвучили? Что те женщины, с которыми они работали, не смогли предложить ни одного проекта, который они могли бы поддержать. Мы, конечно, сказали им, дорогие наши спонсоры, дорогие... Женщины бизнеса, дорогие руководители еврейских общин, в проекте Кешер и совершенно замечательные женщины, девушки, которые представляют и готовы целый ряд проектов. Давайте, поддерживайте, потому что проект Кешер объединяет тех, кто готов своими делами укреплять еврейскую общину. Я желать, хочу, пожелать хочу вам всем успехов в реализации ваших проектов. И чтобы вы знали одну очень важную вещь, каждая из вас не одна, мы все в поддержку, мы все будем о вас рассказывать, мы все будем вам помогать, поддерживать и уверены, что все будет классно. Спасибо, Александра, спасибо Спасибо всем. большое, Светлана. Сегодня с нами на вебинаре также присутствует региональный представитель. Я хочу сейчас передать слово региональному представителю в России Инне Михайлович Моторный. Инна, пожалуйста. Добрый вечер, дорогие подруги. Добрый вечер, победительницы. Вы знаете, раньше мы давно на самом деле проводим семинары мамы и дочки, это наша классная фишка, которую мы очень любим, но последний год-два это уже стал проектом. Проект это значит то действие, которое имеет продолжение, на котором мы возлагаем очень-очень большое. И только за последний год я уже вижу, после наших прошедших шабатонов, как прошло вливание вас и ваших дочек в еврейскую общину, в городах, а то, что вы уже умеете писать проекты, то, что, о чем говорила Светлана, кто-то там очень высоко этого не умеет делать, а мы здесь, мамы, дочки, уже написали первые проекты, и будем их реализовывать, и будем что-то... Вносить новое, свеженькое в еврейскую общину, это здорово. Я вас поздравляю. Вы знаете, как хорошо, когда есть молодежь, значит, организация есть будущее. Нам 30 лет, но впереди на 30 лет у нас есть хороший задел. Спасибо большое, Ина. Спасибо. Следующее я хочу представить слово Сары Штерна. Это региональные представители Украины. Сарочка, пожалуйста. Да, меня видно, слышно, девочки. Я поздрав... хочу поздравить всех победителей. Это очень классно, здорово, что вы вместе с... со своими дочками можете осуществлять такие проекты. Мне очень жаль, что когда моя дочка росла, таких проектов не было. Поэтому я еще раз всех поздравляю и удачи Спасибо. в осуществлении этих проектов. Спасибо. Спасибо, Еще один региональный представитель из России, Юлия Ершова. Юлия, пожалуйста. Добрый вечер, дорогие участницы. Меня видно, слышно? Да. Я очень рада вас приветствовать и очень рада вас поздравить тем, что вы стали победителем такого замечательного, как Светлана сказала, действительно сложного конкурса. Я уже много лет работаю на семинарах мамы-дочки, и, и не и всегда меня поражает, и я не перестаю этому радоваться и удивляться, как на этих семинарах меняются отношения между мамами и девочками. А то, что вы пошли дальше и создали совместные проекты, которые вы будете реализовывать в своих общинах, это просто потрясающе. И в первую очередь можно порадоваться за ваши общины. У них есть будущее, а вы большие молодцы. Вам удачи, и мы будем вам обязательно помогать. Спасибо, Юля. Я вижу Ирина Минск. Ирина Минск, это кто у нас? Это я у нас. Покажитесь, пожалуйста, это кто? Региональный представитель есть, по да, поэтому, Потому что, говорю, Ирина у нас региональный представитель Беларуси, она сейчас тоже скажет несколько слов. Спасибо, Ира. Прежде всего, я всех поздравляю с получением гранта и надеюсь, что то вдохновение, которое вы получите от того, что ваши идеи кому-то понравились и кто-то с вами разделяет. Ваши интересы дадут толчок к новым идеям и к новым проектам. Так что всем удачи, а мы с удовольствием и с нетерпением будем следить за вашими успехами в интернете. Спасибо большое, Ирина. А у нас есть еще кто-то из, из представителей проекта Кеша? Наталья Бабаян, представитель ведерского образования Наташа, да. как как да. сама. Координатор отдела еврейского образования. Я работаю в России, но тем не менее, я понимаю, что и мамы, и девочки, в общем-то, живут одним и тем же, независимо от того, в какой стране они находятся. Mm. Здорово, что э, вот вы, присутствующие здесь, вы выиграли этот грант, потому что это дает возможность и вам, и общине иметь интересное будущее. Вот этот грант – это вклад и в себя, и в будущее общины. И мы, конечно же, будем вам всесторонне помогать. Обращайтесь, мы всегда на связи. И здорово, поздравляю. Спасибо. Спасибо, Наташа. Спасибо, что вы сегодня с нами. А теперь я бы хотела э, выяснить, кто же у нас сегодня с нами, кто смог присоединиться, потому что некоторые меня предупреждали, как я сказала вначале, что не всем удобно, не все смогут присоединиться. Кто готов начать, представиться, сказать о своем проекте пару слов? Елена Повидоренко, давайте, может быть, с вас начнем. Как обычно, по алфавиту, добрый день. Наш проект, Ой. мы Хануку и Тубешват вместе. Елена, представьтесь, кто то э, с какого вы города? Здесь Харьков. видите люди со всех стран, нам очень важно узнать, кто вы. Украина Харьков. Угу. Елена Багдаренко, Украина Харьков. Проект э, «Рисуем Хануку и Тубишват вместе». Окей, okay, спасибо, она расскажет нам. <дорщила> <свят> да, она расскажет. Значит, проект посвящен тому, что мы будем знакомить... ну Кого знакомить, кому рассказывать в очередной раз об истории праздников, об истории Хануки, об истории Тубешвата и на фоне... Истории мы будем рисовать картины в технике акриловой заливки. Это интересная достаточно техника, в которой она даже несколько от терапевтическая считается, в плане чего, что в одних и тех же цветах несколько групп. Вот у нас планируется 20, участие 20 мам с дочками, и даже при том, что будут одни и те же цвета, одни и те же техники, у всех получатся совершенно разные картины. Но они будут в тематике и в цвете, вот сейчас это будет хануки, это будет 15 числа, вот в воскресенье мы заканчиваем очень такие плотные приготовления, потому что сроки были очень такие сжатые. И вот таким образом мы будем проводить. И вторую часть будет проводить Маша Старильникова. Ее сейчас нету. Там будут психологические моменты обсуждаться в семье. Маша пытается зайти, я с ней связывалась, поэтому... Ну вот. По нет? Той Маша части... с нами... Да, я, я должна немножко сказать, вот что у нас получилось так, что мы объединили два, две идеи очень хорошие в один проект. Люди из одного города. Елена в этом году принимала. Нет, Елена я, принимала я в 2017 году участие в, в семинаре мамы-дочки, а Мария в этом году. И вот такой получился. Проект, который э, призван объединить женщин разных лет, э, участниц э, мам-дочек. Будем рады э, увидеть ваше уже мероприятие, которое будет в воскресенье. Вы самые первые у нас начинаете. Удачного вам э, старта и, э, как говорится, в добрый путь. Спасибо. Спасибо большое. Не сейчас я, не сложно. Да. Может, да Елена... а у меня муж должен вернуться с работы, пока его нет. Я тоже представляю Харьков, продолжу традицию, Елена Березовская, город Харьков. У меня довольно-таки глобальный проект, я это поняла только сейчас, когда сама его реализовала для себя. Называется это «Родословное для дочки», и, скорее всего, рассчитано семейно, на дети, но посмотрим, как пойдет. Часть семей уже найдена, как это будет выглядеть, вот это заготовки, если кто-то видит. Uh -huh. Старый э, проект базируется на том, что люди находят старые фотографии своих бабушек, дедушек, прабабушек, при этом они обращаются, дети обращаются к родителям, родители обращаются к бабушке, бабушки обращаются к своим родителям, кто еще живет, и находят старые фотографии. Взаимодействие прекрасное получается у нашего поколения со старшим поколением, причем э, мы столкнулись с проблемой, что бабушки фотографии давать не хотят, поэтому это все будет перефотографировано, э, ретушировано, подписано и в конечном итоге помещено в прекрасные рамки. Рамки сейчас, если нет, не получится, повернуть, То есть у меня уже есть это в, в готовом виде. Э -э что, что, что еще можно сказать? Какая мотивация для людей? Э -э я понимаю, что люди работают с утра до ночи, они заняты. Но вот мотивирующий с нашей стороны будет не просто найти и воссоздать свою историю, а тем людям, которые готовы воссоздать хотя бы на три поколения назад свою историю, восстановить еврейскую линию, в своей семье мы дарим прекрасные рамки для этих фотографий. Эти все рамки будут повешены, они фотографии будут ставлены, эти рамки повешены на стену, будет создано большое красивое дерево в каждой семье. Представим, то есть в лучшем варианте, когда, допустим, 10, может даже 15 семей, и как итог будет очень красивый фоноты фотографий. Спасибо вам, Елена, спасибо за представление. Тоже пожелаем вам удачи. Проект стартует у нас в январе, правильно? Ну, я надеюсь, что с начала января вот, дадим рекламу. Несколько семей уже есть готовых, уже кто-то уже, кто уже что-то нашел. Я сама горю этой идеей. То есть я уже получаю удовольствие от проекта. Отлично. Это, это самое главное. Когда человек работает и делает то, что ему интересно, и он заряжает своей положительной, позитивной энергией всех вокруг. Вам тоже большой удачи. Спасибо. Вы самые первые у нас зарегистрировались для участия. Спасибо. Так, мы ждем еще, да, к нам должны подключиться люди, но по мере поступления их, по мере подключения будем давать им слово. А, кто еще у нас? Давайте дадим нам самой молодой представительнице из России, это дочка Алина Кузнецова. Проект «Как подружиться с собственной дочерью, правильно? И собственной мамой». Алина, да. расскажешь несколько слов? Давай, рассказывай. Здравствуйте. Меня видно? Да. А, мой проект посвящен тому, как а, взаимодействовать маме и дочке. На самом деле, это очень такая проблемная тема взаимодействия мамы и дочки, особенно в подростковом возрасте, потому что в подростковом возрасте мы начинаем как-то проявлять свое мнение, свою активность, у нас появляется а, свое «я», то, что я хочу делать, то, что не хочу, а, вот, и... Сейчас в такой возраст главное научиться маме и дочке слышать друг друга. То есть нам, как подросткам, нужно понимать, что плохо делать, что хорошо. Когда нужно с мамой поспорить, когда нужно с мамой не спорить и понимать, что она говорит правильные темы. Вот. И для этого мы создали такой проект, проект, кстати, благодаря вашему шабатону, на котором я побыла с мамой, и вот после этого мы загорелись этой темой с Еленой Строгановой, вот, и у нас уже прошло одно занятие к нам, ну, Елена Строганова провела занятие, она как психолог направила нас, девочек, мы поговорили о теме... Взаимоотношений, споров, конфликтов. Вот еще мы хотим проводить подобные лекции у нас в нашей еврейской школе 42 второй. Вот. Но это еще только хотим. Вот. Спасибо, Алин. А подскажи, пожалуйста, мама сейчас находится вместе с другой представительницей проекта на мероприятии, правильно? Да. Сейчас вообще не идет мероприятие. А? Сейчас идет вообще не мероприятие. Нет. У меня... Так. Нет, у меня, мама... у меня мама дома, а вот uh, Елена Строгановна, она сейчас на мероприятии. Понятно. Просто она... Алина, здорово, что мы слышим не только голоса сегодня мам, но и голоса дочек. И помните, что вы... Равные среди равных, и что мы к вам прислушиваемся, чтобы вы к нам прислушивались, мы тоже к вам очень внимательно прислушиваемся для того, чтобы учиться понимать друг друга. Так что вперед. Спасибо. А, к сожалению, у нас сегодня нет из, из Самары второго проекта представительницы. Я просто думала, может быть, Алина знает что-то. Ну ладно, мы узнаем об этом, я расскажу, что этот проект называется... «Еврейская традиция на кухне и в гостиной». Предполагается, что будут во время приготовления национальных еврейских блюд проходить еще просмотры фильмов, прослушивание лекций, онлайн-лекций по еврейской традиции. Давайте перенесемся. Есть ли у нас сегодня представитель из Белоруссии? Я вижу Галину. Галина. Здравствуйте. Да, представьтесь, расскажите, пожалуйста, да. Здравствуйте, мы были в этом году на «Вадор-Вадор» Гомеле. С двумя дочками я была, потому что младшую не с кем было оставить. Mm -hmm. Вообще у меня три дочки, но я была со средней и с младшей. Очень все понравилось. Мы в том году победили в фестивале «Пуримшпиль». И проект мы, ну скажем... Половина проекта вот этого заявленного – это вот пурим шпиль, который мы хотим продвигать вот эти наши танцы, песни, не только, скажем, для участия в фестивале, а для, вот как и электронные, м -м, собираемся электронный как сборник, видеоролик создавать, наш, наша подготовка, наше выступление. Это одна встреча. Одна встреча, вот это вот сам фестиваль, сам... Само выступление. Но начинается наш проект вообще с 22 декабря с Хануки. Собираемся, будем делать поделки, будем разучивать песни. Вот с детками и с мамами, со всеми. Опять повторять всю эту историю, говорить об этом. Ну и что-то... Отметить, отпраздновать. Ну И еще у нас будет встреча, которая посвящена Дню жертв памяти Холокоста. Это вторая, это 27 января. У нас есть памятник, где мы все собираемся. Детки будут читать стихи. Ну и будут рассказывать истории. У нас есть и погибшие, есть семьи, которые связаны. Ну а последняя пятая. У нас четыре встречи, и один ну, концерт. А последняя у нас заключительная встреча уже будет в апреле. Она а Песоху посвящена. Будем обсуждать, что такое текуналам, стремление к изменению, к лучшему, какую свободу обрел еврейский народ. Ну у нас все вот эти встречи на базе общины, мамы, дочки и приглашенные наши даже там, вплоть до бабушек. Которые третье поколение. Это замечательно, да. Потому что когда детки выступают, конечно, вот это всегда радостно. Я или думаю, они первое будет... поколение. Да, да. Или, да, они первое, то есть наши дети уже третье. Им... Да, да, да. Я про то, что мы три поколения да. собираемся объединить. Спасибо вам большое, представитель Беларуси Галина. Мы очень рады, что вы сегодня с нами у нас. Еще из Беларуси есть второй проект. Мы с мамой подруги, но меня предупредила Нелли, что ей неудобно. В это время, к сожалению, она не сможет принять участие. Материалы всем вам я уже разослала на почту, чтобы вы предварительно перед семинаром успели с ними познакомиться, либо после уже вебинара почитали, может быть, появятся вопросы. И мы переходим, у нас вот подключилась Ольга Павлик, из э, Украины, из города Запорожья. Это третий проект украинский. Пожалуйста, Ольга, пока вы еще с нами, пока у вас интернет позволяет, несколько слов. Я знаю, что вы где-то в поезде едете, да? Ольга, наверное, не получается. Ладно, если чуть попозже Ольга выйдет, значит, мы дадим ей слово. А, а, кто у нас Регина? Регина. регина не слышит регина и заколдованный номер девятьсот двадцать 152 2075 так высвечивается кто-то с нами сегодня нет ответа и мария мария а ольга написала плохой звук не слышу так, Мария, которая у меня отображается в самом низу, Мария. Это Мария Стрельникова, наверное, которая проект э, «Рисуем Хануку и Тубишват вместе». Мария Стрельникова, это она, наверное. Вот, не знаю, не могу идентифицировать, кто это Регина. У меня, к сожалению, нет девушки по имени Регина. Это Может... Беларусь, это Брест. Это Брест. Это да, они вместе с Галиной. А, вместе с Галиной, все, поняла, хорошо. Так, ну, раз Марии у нас не удается подключиться, и вот ее непонятное 905-152-2075, не знаю, кто это, мы, Маш, может, мы расскажем про проект еще, которые не появились участницы, потому что у нас в России тоже много проектов, которые да, связаны с родословной. Да, это проекты у нас из города Тулы «Перезагрузка по тропам семейной истории» и проект из города Брянска «Моя родословная». Проекты тоже направлены на объединение женщин разных возрастов. Проект «Перезагрузка по, семейным, по тропам семейной истории» будет говорить о вкладе женщин в сохранении передачи еврейской жизни. Будут проведены встречи поделятся семейными традициями, создаются семейные летописи, и в результате встреч будет создан демонстрационный материал, который станет частью истории общины. Проект закончится общей фотосессией, на которой примут участие женщины разных поколений. Ну, вот такой вот интересный проект, посвященный семейным еврейским встречам, традициям. Следующий проект – который я озвучила из города Брянска. Еврейские родословные. идеи проекта составит восстановление еврейской родословной, поиски своих корней, будет сопровождаться краткими биографиями, по возможности документами и фотографиями. И будет экспонироваться при еврейской организации, реликвии семейные, и будет создан такой, хотят издать буклет по семейным реликвиям, которые есть в Брянской общине. Участники из Брянска принимали участие в семинарах «Мама-дочка» в 2018 году, а участники из «Кулы» в семна... тоже в 2018 году, то есть это у нас участники прошлых лет. Не пришла, не сегодня не подключилась к вебинару Светлана Естриной из Астрахани. Я расскажу про ее проект тоже несколько слов. Это идея теплого, проект называется теплый дом. Это идея посещения малоподвижных и одиноких членов еврейской общины, но ну, женщин в основном с целью передачи еврейских традиций, проведение тематических, так скажем, посиделок, квартирников, таких как встреча с Шаббатом. Ну, Будем стараться поздравить э, человека с днем рождения, если в этот период как раз выпадет день рождения. И также хотим узнать какую-то интересную семейную историю, чтобы поделиться с ней в общине еврейской. А, вот э, часть проектов была представлена, скажем, их представителями, руководителями, а часть я рассказала. А, ну, мы двигаемся дальше. Еще раз хочу напомнить, что... Как сказала в самом начале Светлана, у нас, конечно, в еврейских организациях есть различные проекты, но такой проект – это эксклюзивный, это единственный в своем роде проект, который объединяет и мамы, и дочек, и третье поколение, и помогает женщинам разных возрастов в общине укрепляться. А женщины среднего возраста в основном у нас выпадают из общины. А вот с помощью, мы думаем, считаем и уверены, с помощью нашего проекта, они станут полноправными членами еврейской общины. И наши проекты помогут в построении отношений с близкими. И надеемся и уверены, у нас многие женщины являются участницами не только проекта мамы дочки но многие уже и в лидерских семинарах принимают участие. И хотим, чтобы из них выросли яркие лидеры общины. И в проекте Кеша, слава богу, есть такой опыт, когда... Женщины, принимая участие, становятся уже активистками, руководителями женских групп. Этот проект, который мы сегодня, как скажем, озвучили результаты, подвели итоги, это в проекте Кешер, это уже третий проект по работе с мини-грантами. И очень большой опыт уже накоплен. не Первый раз разыгрываются денежные гранты. Я бы сейчас хотела начать презентацию, показать вам небольшой материал, который я предварительно вам, конечно, выслала, потому что бывает всякое, да, люди не смогли принять участие. О, я, ты здесь поможешь мне еще раз? Вот, пока вы начнете, что уже... <клышлен> я еще хочу сказать, наверное, что чтобы вы знали, что мы не только ваша группа поддержки, сотрудники организации, но и мы те люди, которые будут вас рассказывать о ваших проектах, о активном участии молодежи, женщин, о том, как вместе мы можем работать, когда говорят, что два поколения не могут общаться, что дети не понимают родителей, родители не понимают детей, и что в общине молодежь должна быть отдельно а люди постарше должны быть отдельно, а пожилые люди должны быть в четвертом месте. И в результате община растягивается, а религиозные должны быть в пятом месте, община растягивается на отдельные как бы, группки людей. А община ⁇ это общность, это когда люди каждый отвечает. Поэтому смотрите, вы определенным образом пионеры, определенным образом первые получатели таких межпоколенческих, лидор-вадорных, грантов и я вот желаю вам всем больших успехов и помните что каждый из вот жалко не всех но те кто пришли спасибо мы познакомились сейчас александра перейдет к не очень веселому но очень важному вопросу как получить деньги, как отчитаться за эти деньги. Это деньги, мы за каждую копейку отчитываемся перед донором, который в данном случае донором является евроазиатский еврейский конгресс, который поддержал проект. И перед ними мы отчитываемся за все использованные средства. Кроме этого, проект Кешер зарегистрированная официальная организация в России, в Украине, в Беларуси, поэтому вы будете отчитываться в соответствии с законодательством общественной организации каждой страны. Поэтому очень прошу, понимаю, что это сложно для того, кто не делал. И иногда сейчас Александра будет объяснять, будет казаться, что вообще зачем я взяла эти деньги, лучше бы я сделала, потому что были такие случаи, лучше бы я это сделала вообще, не получив никаких денег, чем вот это все отчитываться, писать и так далее. Но, дорогие мои, я надеюсь, что это не первый, не последний ваш грант, который вы получаете, что вы дальше будете писать и получать, и не только в проекте Кешер и что это мы женщины, как недавно, я чуть-чуть время забираю, как я встречалась недавно с одной очень высокого уровня женщины, бизнес-вумен и так далее, она мне говорит, знаете, чем основное отличие женщина от мужчин? Мужчина знает на 110%, на 80% и говорит, я сделаю. А женщина пока не убедится, что она знает на 120%, не берется за дело. Так вот мы с вами... Вот это отбрасываем в сторону. Каждый научится, каждый сделает. Есть Александра, которая вам поможет. Не случайно сюда пришла и Юля, и Ина, и Сара, и Ирина. Вот. То есть все региональные представители в городах ваших стран, которые будут вам помогать. Вот. Поэтому слушаем внимательно, задаем вопросы, не пугаемся. Мы будем рассказывать о ваших шагах, о ваших проектах, о ваших успехах и уверена, не последний раз. Желаю, хочу вам дальше технической работы уже оставляем. Я лично пока ухожу, если, Александр, будет какой-то вопрос, вы мне напишите, я вернусь. Удачи Хорошо. вам, хорошей работы, всего доброго. Да, к нам присоединилась Ольга, и вот я вижу, она кивает, может быть, она сейчас сможет нам несколько слов о своем проекте сказать. Да, вот она машет нам. Ольга, микрофон. Да, потому что я вас приветствую. Я еду в поезде, еду на семинар координатор координатора волонтер-комьюнити во Львов. Поэтому, конечно, интернет страдает. Боже, чтобы он не потерялся. Если меня слышно и достаточно хорошо, я два слова скажу с поэптиком, потому что у меня ребенок сейчас пошел после кстати нашего курса в дочке матери в августе месяце мы поработали там и там с нами поработали с презентацией все-таки говорит мама хочу учиться в художественном школе она пошла в художественную школу и сейчас говорит э, когда стала возможность гранта вот мы поняли что мы посмотрели на свои отношения с другой стороны или через призму и нам хотелось чтобы в Запорожье мы тоже помогли таким же мамам и дочкам посмотреть на свои отношения с другой стороны но как это сделать Лучше, конечно, поменяться с дочками мамами, потому что когда я посмотрела на отношения других дочек с другими мамами, я тоже сделала какие-то другие отношения. И у нас есть такой ресурс в Запорожье, это этносело, это село, которое находится в 50 километрах от областного центра. И мы бы хотели вывезти туда маму с дочками, вот мамами, прожить два дня с То есть Мы хотим приготовить еду, приготовить обед, приготовить ужин, приготовить завтрак. Все это будет у нас во время субботу. И, и, все, и сделать вот такой замечательный э, семинар, это будет конечный результат нашей работы, потому что... Ольга, вы пропадаете у нас, мы вас не слышим. До у нас будет предварительная работа. Не слышим. Пропадаете. Это предварительный Мама... отбор мамы может, видео выключить будет лучше слышно, Оль. Оль, выключить видео. Готовый... Видео уберите. Может быть, слышно будет лучше. Все зависло. У меня нет картинки. Ну, вы его Это не имеет значения. В зуме можно с видео или без одинаковый. Давайте продолжайте работать, потому что поздний вечер. Да, мы... Надо переходить да. к техническим вопросам. Переходим к техническим вопросам. Да, Первый слайд. Мы уже озвучили 10 проектов. Три проекта в Украине, два проекта в Белоруссии, пять проектов в России. Следующий слайд. Руководство для победителей конкурса. Мы рады, что женская еврейская организация поможет вам оказать, оказывать поддержку и проект, надеемся, станет успешным и принесет вам вдохновение. Что из себя представляет отчетность? На всех печатных, цифровых материалах наряду с логотипом вашей организации вы обязательно должны использовать логотип проекта Кеша. Логотипы всем вышли. За 7 дней до начала ключевых мероприятий или мероприятий в рамках проекта мне обязательно вы должны присылать анонс, для того, чтобы я... Этот анонс помещала также на нашем сайте, на украинском сайте, в Фейсбуке. То есть анонсировать любое ваше мероприятие. Девочки, анонс – это просто сообщение о том, что вы планируете такого-то числа мероприятия. Угу. Отмечайте во своих постах, если вы сами самостоятельно будете выкладывать отзывы участников, выкладывать видео. И саму деятельность проекта, может быть, будете снимать, прямые эфиры, видеосвязь, обязательно используйте хэштеги, хэштег «Проект Кешер», хэштег «Ладор Вадор», а обязательно те, кто еще не подписан, просим вас убедительно подписаться на Фейсбуке, на нашей страничке. страничка проекта Кешер» в Украине, женская еврейская организация «Проект Кешер», «Проект Кешер» в Беларуси, и по завершении вашего проекта вам виднее, и вы лучше меня можете знать, когда уже подходит к завершению ваш проект. Обязательно вы мне должны будете об этом сообщить, если вдруг я упустила, но я, конечно же, буду за этим следить, не пропускать Можно на одну да, минутку да. У меня вопрос к тем, кто есть девочкам, к Алине, Гале и так далее. Вы подписаны на... Вы пользуетесь Фейсбуком? Алина? Алина, фейсбук... Регина, а, здравствуйте. здравствуйте, нет. Здравствуйте. Нет, не использую. А какой, каким мессенджером вы пользуетесь? Инстаграм, ВК. А в Инстаграме вы подписаны на проект Кешер? Нет, я на Хешер... Хэсф... А, нет, на Кешер тоже подписаны. Ага, Лена Бондаренко, вы подписаны на фейсбук? На фейсбуке на все подписано. Да. К вам огромная просьба. Регина, вот, Елена, Галя... Пожалуйста, скажите вашим женщинам, вашим, кто приходит к вам, пусть они э, на, подпишутся на Facebook проекта Кеша, чтобы они о вас могли читать. Вот. А вы, войдите как активных, поставьте лайк, дайте свое имя, чтобы мы могли ваши имена писать. когда о вашем мероприятии, чтобы мы могли написать Елена Бондаренко. Иначе оно не высветится, поэтому будьте добры, вот если нужно по этому поводу вопросы, вот у нас здесь, где значок логотипа проекта Кешер, это там Катерина, наша сотрудница, по вопросам связанным или Юля, ну то есть многие у нас, кто могут посоветовать, как это нужно сделать. Но пожалуйста, станьте активны на нашем сайте и в фейсбуке, чтобы мы могли ваши имена, ваши фотографии активно постить. Спасибо. Помимо того, что вы должны анонсировать и присылать информацию о проведенном мероприятии, у нас еще будет итоговый отчет по всему проекту, по, то есть по завершению, куда нужно будет уже собрать всю информацию по проекту. Если у вас за весь проект прошло 2-3 мероприятия, я думаю, что это совсем будет несложно, если чуть побольше, но это тоже, думаю, не составит труда, в любом случае мы вам поможем. И Посмотрите, обратите внимание, пожалуйста, на фотографии. Если у вас позволяет возможности, или среди ваших подруг, есть те, кто хорошо владеет фотоаппаратом, имеет возможность использовать на своих мероприятиях, на ваших, пофотографировать вам, сделать фотографии хорошие, это очень важно. Потому что, к сожалению, проект «Пешер» не имеет возможности там, на каждое мероприятие приглашать фотографа, но очень хорошо бы отразить именно в фотографиях живой процесс, который происходит во время реализации проекта. Саша, можно я тебя да. перейду на одну секундочку? То, что сейчас сказала Светлана. Добрый вечер всем. Меня зовут Катя. Я технический сотрудник и администратор проекта Кэшер. Я бы очень хотела вас всех попросить, когда вы будете реализовывать ваши проекты и выкладывать фотографии в соцсети, отмечайте, пожалуйста, там нас. То есть фотография, мы что-то делаем совместно с проектом Кешер или там, просто проект Кешер и город, проект Кешер-Брянск, проект Кешер-Самара, проект Кешер-Тула. Это будет очень здорово, и это отразится сразу и в нашей, и в вашей ленте, и мы увидим и сразу напишем вам свои какие-то комментарии и скажем, как здорово, и вам будет приятно, что ваша работа видна сразу. Спасибо, Катя. А мы переходим к следующему слайду, касаемому финансам и бюджету. А все из вас, кто подавал ваш проект, закладывал определенную сумму. Суммы эти выделены, и суммы эти являются неизменными. То есть в течение проекта нельзя потратить больше, и желательно не оставить ничего, что у вас осталось. То есть потратить нужно столько, сколько выделено. Нужно узнать, это касается именно России, подписан ли в вашей общине договор с проектом Кешер. Но насколько я получила информацию через региональных представителей, во всех общинах России договоры с проектом Кешер есть. и Поэтому нужно к этому договору сделать дополнительную смету расходов согласно тем расходам, которые предусмотрены в вашем проекте. По любому вопросу, если у вас вот именно в этой части возникли вопросы, вы можете обратиться как ко мне, так и к своему региональному представителю. Все сканы финансовых документов высылаются мне, как координатору проекта, на почту, на WhatsApp, на Viber, удобный для вас мессенджер. Э, После того, как вы планируете мероприятие, запланировали какой-то расход, предоставили мне документ, счет, что вот вам нужно то-то, то-то, я смотрю, вижу вашу смету, говорю, что да, это, эти расходы предусмотрены вашим проектом. Даю добро на то, чтобы вы уже обращались а, непосредственно в России к бухгалтеру организации, партнеру, а, который оплатит вам именно этот счет. А, после того, как прошла проплата, не менее чем через три дня вы должны предоставить все оригиналы документов. Это очень важно. Как сказала Светлана, и я еще раз повторюсь, у нас большая ответственность за финансы, за те деньги, которые нам дал Евроазиатский грант. Хочу. А, да. позволить... да. Не слышу, кто говорит. Да, еще раз, пожалуйста. Плохо слышно. <со> Кто? Кто говорит? Не слышим. Мы вас не слышим. Мы вас не слышим. Ин, это вы Ин. Инна не слышно. Наверное, это говорит Ин И э, пока не, не слышим. Не слышим. Ин, вас не слышно. Я Подозреваю, а что... сейчас, а сейчас, О, да, у меня что с интернетом было, я, я пока далеко-то не ушла, Саша, mm -hmm. я прошу как бы не грузить наших победителей с метами, это сделают региональные представители согласно представленного бюджета в проекте и связь с бухгалтером по перечислению денег, это тоже будет. Нужно осуществлять, равно, мы, а, да, а не мы наши, можем да, да ну, к сведению, больших... чтобы знали, но действия да. будем... Да, все будет согласовано с региональными представителями, не страшно, я думаю, что все вы справитесь, там не такие огромные суммы большие. Отдельно вот остановлюсь на украинском, для украинских проектов, сегодня получила такую информацию, что Проекты, которые в Харькове, нужно предоставить документы вот по адресу, который здесь зафиксирован. Которые проекты Запорожье тоже документы в трехдневный срок нужно прислать по данному адресу. Всю эту информацию я выслала вам на почту. Сейчас не будем на ней заострять внимание. А, то же самое и с Беларусью. Там через Ирину Фридман, через Марину Мордуховичу, через Ольгу Краско можно все эти нюансы по финансовой оплате тоже с ними. Обсудить и со мной в том числе. Сейчас переходим к моменту, как нужно рассказывать о мероприятии. Вот для вас подготовлен шаблон, анонс, отчет, он так называется. То есть в верхней части это анонс, как вы пишете про анонс. То есть вначале даете какую-то завязывающее предложение, тематическую цитату, например, с нами снова. Ханука, и мы начинаем проводить там и так далее, то есть какое-то первое предложение, затем рассказывайте, где, что и с кем проводится, какое мероприятие, какого плана, здесь подробно рассказано, семинар, это мастер-класс, круглый стол и так далее, тема обязательно, для кого участники, кто организовывает, кто является организатором, конечно, проект Кешер и, и партнеры, если они есть, и партнерская организация, в которой вы делаете мероприятие, и что в этом мероприятии вы планируете провести? Это такой небольшой анонс, он буквально состоит там из 6-7 предложений. А затем отчет по мероприятию, то есть что прошло. Обязательно цитаты участниц, послушайте, что говорят люди, ваши участники, какие отзывы вы получили, удалось или не удалось. Может быть, на вашем мероприятии были представители какие-то организации, региональные, может быть, представители. То же самое, такая же тема, что прошло, что, что получилось, что не получилось, что было сделано, в каком ракурсе прошло мероприятие. Это вот буквально пишется там 10-12 предложений. Не бойтесь, никто сразу не умеет писать очень красиво и так, чтобы можно было сразу помещать. Все это корректируется, все это выстраивается. Ничего страшного, ничего сложного нет. Мы с вами не профессиональные журналисты, поэтому... Ничего не бойтесь, мы с вами вам поможем сделать хороший анонс и хороший отчет. Александра, да. верните, пожалуйста, слайд. Да, я возвращаю. Хорошо, вопросы. Смотрите, организаторы, проект Кешер. И я пишу как... Байдан я пишу, Байдан я пишу органи... организаторам тоже или партнерам. Ну, они в данном случае выступают как партнерская организация, то есть они вам как партнеры, но вы также можете сказать, что они дают вам помещение, и это уже не просто партнерские отношения, а уже как, да, как организаторы. Тут, ну, тут разные ситуации бывают, да, кто-то просто с вами вместе участвует на нейтральной территории, а кто-то дает вам еще и помещение. Поэтому в нескольких предложениях или даже в одном ничего страшного, таких вот четких рамок, границ нет. Понятно. Как вы напишите, так мы подадим. Да, спасибо. Да, и последнее. Вот когда вы снабжаете свой отчет фотографиями, обратите внимание, вот тут не самый хороший вариант фотографии. Как вы думаете, какая здесь ошибка? Спины, да, вот я отдаю наметку. Здесь спины, и э стульчики. Стульчики. Непонятно, что люди делают, занимаются чем. Ну, не самый удачные, не видно лиц. Да, и вот, э, так, где у нас продолжение? Э, почему у нас слайды не все показались? И у нас были слайды хороших. Э, даже они делись хорошие фотографии. Катя, помоги мне. У меня где-то потерялись хорошие фотографии. Так, вот они сейчас должны появиться. И вот фотография хорошая. Видно вам mm. хороший вариант фотографии. То есть в чем здесь прелесть? Прелесть в том, что мы видим действие. Процесс. Да, процесс. Мы видим ручки, мы видим какое-то движение, какая-то идет, какое то идет действие. Хорошая фотография, отражающая видно участниц, видно их лица. Ну и. Мне еще секундочку еще да. можно добавить. Да. Это, Александр, вы можете? Смотрите, девочки, чтобы еще фотографию сделать лучше. Тут бы еще баннер проекта Кешер куда-нибудь рядышком поставить, вот чтобы было понятно, что это, или где-то еще на фоне вашей общины, то есть чтобы было понятно, что вы не просто пошли на чей-то день рождения и там сфотографировали это, а здесь. И еще, чтобы я, потому что мне надо сейчас уйти, я хочу вам сказать еще один секрет. Вот есть Александра, есть Инна, Юля, Ира и другие сотрудники проекта Кешер. И когда у вас прошло какое-то мероприятие, и вы такие классно прошло, вам такие вы радостные, по WhatsApp, по вы хотите, наберите Сашу, Александру, наберите, скажите ей пять предложений, как было классно, как было хорошо и так далее. Поверьте, что вы дальше не напишите, она поможет добавить вот эти ваши эмоции, добавить еще несколько предложений. Сможете мне набрать, буду очень рада. Сможете кому-то... Не, это самое, не стесняйтесь обращаться и за помощью, и э, делитесь своей радостью. Всего вам доброго. доброго да. А, ну, в принципе, моя часть, скажем так, информации для вас практически исчерпана. Если у вас есть сейчас вопросы, пожалуйста, вы можете задать их прямо сейчас. Если вы подумаете, вы можете их прислать позже. Есть сейчас вопросы к нам, ко мне, к региональным представителям, к Светлане? Все понятно? Не осталось ничего того, что вы хотели бы спросить, но не спрашиваю. Галина, все понятно? Алина. Хорошо. Спасибо большое, если нет вопросов. Я благодарю, что вы сегодня нашли время и приняли участие. Так, если можно, я немножечко да. на секундочку да. приму да. внимание на себя. Да, дорогие я... мамы и дорогие да. дочки, как сегодня уже прозвучало в одном из проектов, из первых мероприятий состоится в дни... Кануки, да? и вот хочется пригласить вас всех к нашим мероприятиям ханукальным будет интересно начнутся наши ханукальные мероприятия с вебинара который пройдет 17 числа 17 декабря хочется вас всех пригласить будет уникальная возможность пообщаться с преподавателем неформального образования данный пулвер саша пришлет вам всю информацию это будет вечернее время она, конечно, очень интересный спикер, очень интересный такой человек, который смотрит всегда на еврейскую традицию немножечко с другой стороны. Поэтому приглашаю вас 17 декабря присоединиться вечером к вебинару и маму и дочек, это будет очень интересно. И дальше у нас будут мероприятия, у нас будут разработки к Хануке. Пожалуйста, обращайтесь к Саше. Да, да я хотела еще предложить, и предложить мамам, дочкам а, такую акцию, зажечь свечи. И, дом. в общем-то... Вот. Да, в период Хануки, под таким девизом, даже одновременно... Меня маленькая... слышно? Ой, я уже тебя перебила, наверное. Да, говорим... я слышно, сейчас слышно. Ага, отлично. Да, мы говорим в основном в этом году на Хануку, каждый год на мероприятии, у нас на праздновании своя концепция. И в этом году мы продолжаем традицию прошлого года, мы не просто говорим о Хануке, мы говорим о том, что ханукальные свечи важно зажигать именно дома. Потому что сейчас мы с интересом обнаружили такую ситуацию, что евреи приходят в общину, зажигают там Ханукию один раз, может быть, два за 8 дней. Так бывает довольно часто, как выяснилось. И, в общем-то, все. А дома Ханукии не горят. И это, мне кажется, немножко не... не то, что мы можем делать в Хануку, в Хануку мы можем использовать свой потенциал. И вот как раз свечи, которые будут гореть у нас в домах, это тот важный момент, который приближает и нас к себе, и нас к еврейству, и нас к свету. И вот мы начнем об этом говорить 17 -го числа на вебинаре, и потом на протяжении всех 8 дней мы, женщины, девочки, девушки проекта Кешер, будем собирать фотографии, да, вот зажжение ханукальных огней у себя в домах. Мы с удовольствием примем ваши фотографии, если захотите сделать вот такую вот фотографию, как вы зажигаете дочкой и дочкой, член семьи Хануки у себя дома, мы с благодарностью эти фотографии примем, потому что нам важно показать о том, что еврейство и Ханука – это прежде очередь мы, это прежде очередь дома, да, то, есть чего это состоит. Пожалуй, все. Спасибо. Спасибо, да, спасибо, Наташа. Я тоже хотела сказать, что девиз Хануки в этом году для мамы и дочек – «Даже одна маленькая свечка разводит большую тьму». На этой замечательной ноте с вами прощаюсь. Если есть вопросы в любых мессенджерах, вайбер, ватсап, скайп, почта, телефон, я всегда доступна, всегда постараюсь вам ответить, помочь. У вас, не забывайте, есть региональные представители, как сказала Светлана, даже не стесняйтесь, звонить ей. Спасибо большое, что были сегодня с нами. Спасибо всем представителям проекта Кеша, кто сегодня поддержал мой такой дебют, Вебинар для участниц. Спасибо вам огромное, вы настоящие коллеги, подруги. Надеюсь, наши участницы тоже станут подругами и коллегами, потому что у нас общий проект и общая работа. Всего доброго. До свидания.